Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, превышая, несется под гору большой семитонный цементовоз. Я шествую важно. В спокойствии чинном зашел на дорогу и жезл поднял. Куда, говорю, вы несетесь, мужчина? А он отвечает, перейти не понял. Чего понимать, говорю, ты превысил, давай документы. А он на меня Два зуба железных в улыбке окрысил. начальник. Прости, ничего не понял. Кончай издеваться хирургов, ошибка. Права говорю, тех паспорт, давай. А он отвечает с дурацкой улыбкой. Прости, я по-русски не все понимаю. Я чувствую, что выхожу из терпения. И ноги замерзли, и уши, и нос. Юдашкин не очень учел утепление. Попался бы мне, я бы задал вопрос. Давай документы техпаспорт, тех паспорт, страховку. Тех талон, говорю, доставай! А он из окошка просунул головку. Комендир, не спеши, я не все понимаю. Пока я на пальцах, замерзших с барана, с трудом выторговывал тысячу рублей, промчались два Вольва, четыре Ниссана, две шкоты Тойота и пять же гулей. Быть может, на них слегонца превышали, носители пушкинского языка. Теперь не догнать, навсегда ушуршали, пока я тут изображал дурака. И как дальше быть? Если жизнь все дороже, а в тачках по трассам летят дураки, из органов мне уходить или все же начать потихоньку учить языки?